И всем снова здорово! С вами еще раз я на связи Ванек и мы с вами продолжаем проходить GTA 5. Wolfenstein The New Order будет немножко попозже проходить, потому что ну нужно же какие-нибудь игры, так скажем, без проходить. Rockstar, ночь. Ну мы эту составку с вами видели, 5 звезд и одна цитата упала, и Rockstar. И в синей тоже Rockstar это ночь. GTA V знаки Rockstar Games. Earth Games. Разбросаны по этому миру. При получении подлежащей да. Немножко тут проходил миссию, где надо, ну, конечно, не, не на, да, на запись, извините меня, ну, просто, просто, получается, понимать ли, без записи я не могу. Нажмите Home, чтобы открыть Social Club на телефоне. Так, телефон. Нажмите Home. Реально ведь открылся Social Club какой-то. В обычной жизни, блин. Ребят, вот реально, в обычной жизни. Нажал просто home и открылся социал клаб какой-то, блин. Ну, не знаю, как может у вас, но у меня Лестер соединение так. Лест! Это happy. был нечто. Ты, Ты новости смотришь? Right. Ладно как наше the, uh, дело? You know oh, yeah, yeah, Давай за ним сделаем. Не, ну я поприличнее одетый. So. продолжайте выполнять дыхательные упражнения. Я... А, блин, я тут... Так. Когда Лестер отодобраться-то, да блин, ёшкин-кошкин. Лестер, ты где? Стрип-клуб, теннис, 12, амнация, амнастер, игрок. Я здесь, а мне нужно... Так, стоп. А может быть надо вот... А, нет, это гонки на самолетах, это оружейные, оружейные, оружейные. Может быть вот до сюда вот надо? Чужаки, про... и прочь, незнакомцы один из двух. Наверное, вот реально сюда надо. Площадь... До площади Легиона надо браться мне. А, нет, Лестер горит. Поэтому, может быть, на... Значит, к Лестеру поедем, а? Не, вот сюда вот. Первым делом надо к Лестеру скачать, потому что, ну, он как бы сам, понимаете, нам помог очень сильно. Он брокерский счет этого Рокстара, как бы сломал. Он очень сильно помог на самом-то деле Майклу, да, даже, наверное, я бы даже сам, даже если бы... Я бы на экономиста бы отучился, а не на логиста, ну, как вы сам понимаете. Потому, ну, если бы я даже на экономиста отучился бы, то я бы ни за что бы не смог брокерский счет бы сломать. Спросил бы у парня тогда, а, а нафига его ломать, а? Не, ну, тебе нужны день, так? Ну, наимен... Ну... Работает экономистом. Делориан. В Делориан сядем сейчас, короче. Девушка, я реквизирую ваш транспорт. Выходи, Харли. Реально, похож на Делориан. Чё? LCS, Тюнинг вашего нового бампера, краски. Да и всё. В этом духе есть Лос-Антос Кастом Уже. Не, я пока что Лос-Антос Кастум не буду заезжать, потому что, ну... Сам, короче, понимаете, много денег для... Для тюнинга тачки нужно. Ай, Что за говно? Не знаю. Я. Так. А. Ага. Сейчас мы одеты с вами с иголочки. Ну. Благо не как супергерои, но все же с иголочки. Эй, не не не, не не не не Нет, стоп, не не на этом. На... Извините. Амиго, вот я вот нет, это не та тачка, вот эта вот тачка подходящая под мои под мой костюм, вот это вот реально. Чел, видимо это тачка какого-то богатого человека, богатого какого-то деятеля. Культура, что он оставил свою машину припаркованной, во-первых, во-вторых, одну, в-третьих, вот же хорошо он сделал, что это... Не, если бы сейчас была бы эпидемия пандемии, ну вы сами, короче, все понимаете, какой пандемии, ковида то я бы может быть и даже бы все свои средства накопленные, которые даже не с GTA 5, а просто все с... накопленные мои средства личные, я бы все бы их бы вложил бы в поддержку людей зараженных ковидом, а, ребят, как скажете? Чё... как вам идейка? моя мысля даже Как вам моя мысля, ребят? А? Потом, в скором времени, может быть, мы с вами будем в Police Maker Simulator играть. Я... Ну да... Ну так я ч ⁇ Я оделся нормально, Лестер. Ну хватит так, может быть, одеться. Таким одетым будет. Лестер. А, нет, тут девушки. где Лестер? Так. Дарнел Бросс. Дарнел Бросс. Что это за дыра? Швейная фабрика. Мне нужно свое дело, которое не требовало бы от тебя, кроме чего то налогов, Ничего. Эй, слушай. Кто у тебя? Священный гральь. Федеральное хранилище. Они говорят, что его невозможно ограбить, пока я еще ни разу не удалось послушать. Я сразу должен одному мексиканцу пару миллионов баксов. Разншь шопки его дома, девочку так, что мне не дошт. Какой-нибудь ханс на ну, мадрасу. Говорят, у него скерный характер. О, когда мы познакомились, он был весьма любезен. So, ну как um, Ну что we'll скажешь? We'll we'll так, либо мы берем банк, либо где-то we'll в глуши, do do sports либо sports магазин, что well, выбираешь. Ну, максим обычно проще. Ну, мне нужно много денег. Ладно, значит, будем брать драгоценность. Поехали в Вадлигу, купим обручальное кольцо. И нам понадобится команда, я мог позвать парочку знакомых. Старых знакомых уже нет. Моисей, как не смешно, пришел к кресту А все эти ирландские паси, которые получили. Здесь ребят, юга, я их всех положил. Был один парень со восточной Европы. Одно время осветился в Либерти, сити но нет, он залег на дно. Так. Нам нужна банда. У тебя есть контакт в Лос-Антосе с кем-нибудь? Люди есть, но не слишком надежные. Придется выступить других парней. Едем на Литл портала Литл Портола, это что это? Если, опять же, текстуры будут пропадать, я подожду. Лучше подожду, потому что я не хочу подождать ФБР. Знаешь, ты снова в деле. Друзья из ФБР, не понял, о чем ты говоришь. Я тут прочитал программы соседей, свидетелей, то случай не похож ни на одну из них. Зачем с того, что они не селят, селят вас, ну, в том, что с несколько миллионов <диз -10> <�гады> Ребят, вы лучше сами читайте, потому что я буду следить за тем, что надо делать. Деньги ходят, та же сумма каждый месяц, агент Дэйв Нортон. Елый средних лет, растений отличная карьера за стеной одного эпизода. Именно он уложил перекрёстки в детском перекрест... грабительном отпетаре. Лестер, ты меня, ты меня восхищаешь. Слушай, поговорим об этом в другой раз. Ладно, возьми очки. Мне все в порядке со зрением. У них встроен фотоаппарат и рации. Я буду руководить операцией из машины, а ты в магазине добудешь то, что надо. Тебе. Нам надо. А не мне. Я лучше подожду, пока тут все прогрузится, потому что, ну, не могу я тут ехать, пока все ничего не горит. Ничего не красиво. Не буду, пока тут вода, так скажем. Ну, Что тут? в ювелирный магазин. Так, ювелир, дживерли... Вот мы на месте. Масштаб. И выйти из режима фотосъемки. Так. Ой, извиняюсь. Слышь? Угу. Okay. Alarm а, нет. Система вентиляции? Камеры? Охранник. The the так, а где воздухозаборник? Что у тебя воздухозаборник? Так. А я, может, тут работать собираюсь, а? Откуда вам знать, что я, может, не... Так вентиляцию так. Сигнализацию, А Стоп! Вэээээээээ.. Так где вентиляция? А в воде! Как вентиляция? А есть ли тут что-нибудь еще? поговорить с продавщицей эй hey, hey, hey, красавица Мне нужно выбрать кое-что для своей второй половинки то есть для одной из них сэр мы непременно вам расскажите о ней какие у нее вкусы она любит дешевку слава богу ведь мы аж не говорим моей не знаю не хочу много тратить может 10 кусков наш кольце стоит от 8 клона от 12 хорошо а эти штуки точно хорошие, или я просто хочу за логотип Ванджелико. О, не-не-не. Наш камень идеально, чистоты. Золото 18 карат, платье на 950. все самое лучшее. Ладно. Ну, кажется, вы мне уговорили. Малыш, я сейчас подумаю, и тогда тебе скажу. Никуда не уходи. Понимаю. Окей, спасибо, сэр. Точно. Прощайся ко мне. Вернись в свою машину. Так. Лестер, я хочу по походить по этому кварталу, по районам у нас на районе. Ну все пучком, почти. Может опрос на крышу посмотреть, где вот наружу труб вентиляции. Да Лестер, да я рядом. Чего? нас на районе, не занята зоня, тянусь и баллоне, ваша шипайся, шо ты гонишь? Анна Рекс, так? У Анна, ай, левой рукой. Я вижу, так только одно место. Может, на там, собственно? Окей, okay, my phone's telling me there's construction around the corner, behind the shop. Let's go there. Ай блин да Нет, ты-то увидел место, где мне надо забираться? Я нет. А, нет, понял. Нет, стоп. Где-то его запали. Ч его? Кого его? Не right? right? the знаю, что надо нам... Не... Я знаю, что не надо сюда, но... Блин, как? знаешь, я понял, что куда мне нужно? Мне нужно сюда, но как мне туда забраться? Вот вопрос самый главный. Армани. О. О! а.. Блин. А, Нет сюда не. А, не, вот может быть, вот тут, вот, вот сюда вот пройти, и тут можно понять, как по этим строительным... А, а, тут вот чё оно! Вот оно чё, Михалыч! Блина! Блина, блина, блина, блина, А это и не знал, что так можно. Попробуй подняться, подняться на не по крышу. На крышу. Чтобы забраться лезть по лестнице, подождите, подойдите к ней и продолжайте движение вверх. Ну мы чё, снайпер что ли, блин? Я на крыше. Ладно, на крыше. Поднимите на возвышенность и сделайте снимки с крыши. Так. Делайте снимки с крыши. Так мне нужно вот вроде вот как вот как мне кажется вот сюда и должен сможешь, ну, выше только Есть там, это Ассэйшн Крит Толя, а включится Наверное, режим э, есть там Точка по крыше, ну и повыше Точнее До точки обзора До точки обзора Ассэйшн Крит включился, бля Это лютейший Ассэйшн Крит Это лютейший Ассэйшн Крит В GTA 5 Просто тупо GTA 5 Ну это Ассэйшн Крит Тупо опять 5, ну это... Но! Assassin's Creed. Это кредо убийцы. Игра хорошая была. Ой. Майк, ну... Не... Я же не сюда хотел. Я хотел сюда подняться, а потом сюда подняться... А потом в итоге куда-нибудь вот сюда вот подняться и. Так, хорошо. Вентиляцию так. Где выходит вентиляционная связана? Двинь левее и попробуй еще раз. Большой ящик на крыше. No, no, Кондиционер на крыше. На эту крыше? Okay. Чуть левее. А, like вот. Да. Это что ли? Ну, это что ли, меня? Ящик на крыше или нет? Кондиционер на крыше, ну это что ли? Так тут они начинаются like что? А что? ящ на крыше, no, ну вот. No, кондиционер. Другой кондиционер. Немного влево. Тут вот этот. Будет we'll сделано. Ага, кто мне может подозрить? Кто мне может запалить? Я. Ах. Ах. Ну был когда-то я самый богатый человек этого города. Сейчас стал, ну. Чуть менее богатым. Не, я не хочу вернуть свой день себе. Майкл, давай быстрее. Да сейчас. Подожди, погоди, погоди, погоди, погоди, дружбан. Сейчас. Хартхат, Хартхат, аре. Ну так это же игра, что это типа, ну Saints Row, то, только вот в чем дело. Saints Row 3 там можно по приказ немножко, по По приказ немножко Let's по.. нам to... надо привлекать себе внимание, нельзя. Saints Row 3 можно было, ну там. Собирайся очки назад. Так, блин, черт, черт, Сейчас, короче. Бигут. Так, на F. На F. Э. Эээ, блин. Нужно было внедорожник взять себе и все. Да, опять же, на мелодию это, наверное, на ложь авторское право любит у нас ютуб. Ээ... Uh... Ты покатайся, я хотел этого сделать, покататься немножко. Ну не ну да, не стоит туда приводить ли права закона, правопорядка, потому что ну они ну сам понимаешь. Прогружайся дорожку, прогружайся. Да. Опять придется, видимо, заново или с последней этой точки загрузиться. Вот даже не интересно очень сильно, с какого места сейчас загрузится. Есть, yes. сброся очки. А, с того момента... Наши готовятся. А, не не, не, не, не, это с конца... Не, ну это очень хорошо, на самом-то деле. Потому что снова бы эту миссию я начинать бы не стал бы, чест, честно. Честно, вот реально, ребят. Я реально, я бы не хотел бы начинать заново. Если с самого конца этой миссия, то это что, это нормальная миссия. А если с самого начала, как, so, что у вас хотите Никаких ассоопликаций. Да, против просто so, набор. Камеры, камеры сервер, передают данные миллион сервера, их можно выручить на россияне. А ранее в Твери не станет рисковать головой the... из богатых выродков, которые тысячи могут вносить свои миллионы. Хорошо, если налезать по отличному от фирменной если ее грамотно взломают, у нас будет достаточно времени, что еще. Ну и сам центры, товары хранятся под стеклом, я бы начал оттуда. М так, придется брать днем. Верно, после переплавки золота и охранки камня неприверно. Да, плохо, что нельзя войти после закрытия. была бы хорошая хороша. Можно потом идти по-другому? Слушаю, вернемся расскажу. насчет команды. Да. Майкл? Ну да. А не... Верно босс. No вот фотографии! Мои сотрудники умеют работать. Okay. Так, так я их разложу. Реально видишь, что твои методы не изменились. Ну, надо же как понять, что мы делаем. Все группы, роли, подготовка... Не хочу, астрологи на жестком диске. Так что, да, методы не изменились. Это признак профессионализма. Что ж, зато могу представить все варианты. И расклад сил подразумевает, в этом я профессионал. А принятие решений... Твоя работа, друг мой. Итак... Ювелирный. Я два способа сделать: это элегантный, или если мы Так. Это. Лучше по такому... По такому, но у нас же... Нет, не, это очень знаковый коврест, но поскольку оружие это им предпочитает именно специалист, а вот сети Банк, день Бан, тревоги, Да где я отсюда целиком совпадаю для обоих способов? Выбранный с тобой водитель, конечно, разгодный свадьб. Вы выходите из здания и уезжать по новому тоннелю метро. я готов рискнуть. Прыгаем so через лам вход, ну, ну, по идее надо умно, ну, так как у меня не, ну, так как у меня лагает, я выберу громко, ну, ну, так. Для некоторых Эдди Толл. Эдди на то, 10, что он варточный на случай чего. Пушки, мы хотим повернуть дело тихую, чтобы они. Густаво Мотта. У него здоровье, то есть скорострельность, выбор оружия, все на максимум в качестве, а у Норма Ричардса не на максимум, ну, Густа, Мора, профи, что say. еще тут сказать, Хотя. Пейдж Харрис, не, лучше Пейдж Харрис, потому что у нее очень нехорошие знания стенды дешифровка, скорость доспа, больше. Ну, и доля больше. Кристиан Фелдс. У него доля меньше, ну и того другого меньше. Happy... Ну, ладно, подтвердим. Yes, right, да, Хорошо, хорошо. Я вызову тебя, когда все будет готово. Тебе нужно перенести идею команде. Эй, что? Моя репутация уже не контритерируется, Майкл, ты же мертвец. Я тебе позвоню. А, ладно, да, ребят, Майкл мертвец, но мертвец выжил. И чеки автосохранения уже находятся. Давай, друзья, Выполнена разведка ювелирного выполнена. Актер разблокирован, участники ограбления. Время на... Время... Ну, время... Потому что, ну, ноутбук, компьютер, актер, короче, тормозит немножко. Ну, вот поэтому и немножко не так. Так, карманный пистолет, Франклин. Эй, hey, WhatsApp, hey, what's hey, привет, это My... я Майкл. Что случилось? Слушай, мне нужны деньги, чтобы заплатить за дом, который мне разнесли. Так, набирали людей для, сам знаешь чего. День будет мало, дело будет рискованное, зато ты сможешь кое чему научиться. Да, это не самое лучшее предложение работы на моей панке, но начать чего-то начинать. Вот именно, может, когда-нибудь ты сам будешь предлагать ночкам работу. В общем, мне еще надо все как-то подготовить. Так что подавай пока типа, Мой приятель Лестер, старайся с тобой расскажи, как делаться. Так. Так. Одна тап. Не, не, на тап это селектор оружия. Так, она эскайп. Сюда поехать надо, сюда поехать. Это, эм... Это чё? Это чё? Это чё? Это, чё? чё такие проще незнакомцы? Один, два. Не, 1, 2. не на, это надо. Это надо, надо, надо. Чё таков проще незнакомцы? Сюда. Да не, ну из Ей же я подшму. Сюда надо. Сюда надо, вот. Этих чудоков прочь порочный знакомство надо съехать, во-первых, во-вторых, вот до сюда, вот, в-третьих, вот до сюда, вот, посмотреть, что тут, и в-четвертых, не, даже, во-первых, можно сюда съесть, потом, в... что-то... Я очень сильно хочу посмотреть, как в этой игрушке здесь. Да, кто это? <свистак> а -а -а. Рикки Люкенс. Рикки Люкенс. А -а -а. Опять на каком-то радио. Радио ОФ надо. Вот так вот сделать было. Аманда. Не трогай меня. Ты позвонишь, что сказать мне это? И это не тебе, охранник из магазина Дидер Тут, кстати, небольшой... Помоги нам разобраться. Ну, теперь... Ладно, помогу, помогу, а а так теперь ты мне хочешь? Хорошо, я еду. Правильно, одного звонка этого... Спарцесский, ковнюк. Ладно, ладно, Аманда, помогу. Я добрый человечек, вообще Я добрый, добренький, добряк я, короче. я добряк по своей натуре направлять команде так ехать да надо так так там так я по своей натуре добряк ребят поэтому я не я на добро по идее должен отвечать добром ну как бы на добро добром отвечать не особо всегда получается как бы за пять минут справиться надо, доехать. Да, Хоть теперь ей нужен. Тебя! Сам себе засунь. Ага. Хуй чай. Хуй чай. Ч поможем? Это жинка наша, как бы, как-никак в этой игрушке. Угу. Аман же жена Майкла, поэтому ей надо помочь. Ну, хоть она и редкостная, как бы, я бы сказал бы, собака. Ну, надо же ей помочь. Это ж жинка наша, как бы, как-никак. Жаль, что тут авторитет мне дают. Вот серьезно, ребят. Жаль, жаль, жаль, жаль. Люди с шуицейниками. Мне иногда просто, но это страшно. А за себя даже. Не за то, что эти люди. Сейчас, прицель в машину. Так. Пока они о чем-то говорят тут, вот я сяду в полицейскую машину. Оторвитесь от полицейских. Ну вот, оторвались, собственно. Ч? Едем дальше, что ли? А, манда. мо мо мо, -мо, -мо, -мо. Чёрт! Right, Добрый я парень. Сам по себе у меня натур такая добрая. Пытаюсь на зло не отвечать злом. Майкл, поехали! Не волнуйся, я знаю, что делаю. А я не знаю, что я делаю. У меня вообще... Хочу... To to я не хочу в тюрьму. Это спокойно, все под контролем, блин. Расслабься, симпапополи, блин. Все под контролем. Пойдет, короче, все. Не, если бы я был... Бу... Второра? Все за нами? Расслабься, все под контролем, блин. Я же говорю, кому говорю, что все под контролем. Но себе что ли, блин? Себя успокаиваю. Не, ванек Тогда все под контролем, реально. Шич, Черт, они все еще на хвосте. У меня все схвачено. Отдайте Аманду до дома. И надо, по идее, мне еще... Ну все, схвачено было, блин. Ну ч ⁇ волновалась, блин. Ну ч ⁇ Аманда такая волна... волнительная у нас особо, а? Ребят. Я не знаю просто. Все. Они исчезли? Да, конечно, честно. Да, блин. Вернемся домой нам мы едем домой да домой едем ай ну водите, я не я умею водить в gta но у меня очень сильно ПК даже не не лагает а вот как бы ну или богается ну, короче, вот, видите, вот так вот, все пропадает, исчезает. Я ничего не вижу, что происходит. Сейчас. Не спрашивай, что? Мой рот на замке, да я ничего не спрашиваю вообще-то, а? Так, сбавься от машины, нельзя оставлять ее перед домом. Ой, yeah. и да, спасибо. Выполнено. авторитета, блин. Да. Ну, хоть не перед домом, ну ладно, оставим немножко ее, ну, мы здесь как бы выходим. Видорожный или какой дробовик. Нет модификации, модификации нету. Вы должны мне теперь тачку отдать. Друг молодой мой человек, вы должны мне теперь эту тачку. Вы же мне ее сбили? Спасибо. Митсубиши. Митсубаши, точнее. Тут же Митсубаши. Они а Митсубиши. Брок я не люблю и вам тоже слушать. Ну можете послушать, конечно, но я не советую. <свы> да, точно. На челлендж я про челлендж то совсем забыл. Ну, нет, пока что мы не будем с вами этот челлендж выполнять, но ну, потому что мы мы эту игрушку не прошли. Так, тапка, арманный пистолет. Так, сюда поехать, сюда. что такие прочие не знакомы здесь? Здесь Франклин, эм, здесь личный транспорт, здесь дом. На кнопочку F Франклину поехали, ребятушки. Поехали к Франклину. Сюда. Помогли Аманде, Чё? Ай ай ай ай, ай ай ай ай, так. На. Надо на и так мне надо на F нажать. Надо на тап. Так, не-не-не-не. Тапшить не, не, не. селектор оружия. У меня. Так. Биржевая торговля, так Ай, блин, у меня же. Блин, у меня это у меня. Мой портфолио. У меня 12 баксов, мне не хватит. Ни на чё, честно говоря. Если бы я бы откладывал бы по одному доллару, то у меня бы через несколько лет было бы 10 тысяч долларов. Если бы я каждый день бы откладывал бы по одному рублю, то в итоге у меня набралось 10 тысяч 10 тысяч рублей. Так, броня все броня, броня, броня, броня, броня, броня. Сначала броню. Бронику посмотрел, а потом оружие. Нужно посмотреть. Так. Оружие. Так. Нет, на Е. Оружие, пистолеты, так 19. Эм, ну, у меня 12. о, -о, -о Паша. Я влюбился, блин. юсуфомер ну 46 500, глушитель. А, я удалил просто. Ну, розовая, золотая за тысячу, 1500 пятьсот, Ладно, ладно, эм, ну. А если не пистолет у него? Не карман, не ну карман, пистолет, так. Ребята, короче, мы с вами прошли очередную миссию Майкла, и у нас осталось в добавок с вами 2 бакса. 2 бакса. За это не то, что ничего не купишь. За это вообще даже... Ладно, короче, ребята, давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих видеороликах по GTA 5. Или по Wolfenstein New Order. Короче, давайте всем. Пока-пока.